Эта камера стоит 340. Сексуально, интересно, красиво, вкусно. Ты используешь Шибари в жизни? Я закончил эту тему или нет? Да в ютубе, блин, матеряться всякую херню, что там. По идее, головой должен закрывать вот эту попу. Мама, папа вообще как реагировали на это? А, Илья, что такое стильню? На самом деле, Нью это не стиль, это просто признак того, что в кадре обнаженное тело. Мужское, женское, какое угодно. При этом стиль может быть совершенно разным. Это может быть портрет, как в основном у меня, uh -huh. это может быть, там, я не знаю, интерьерный снимок, uh -huh. это может быть какой-то трэш-угар и что-то еще. То есть okay. на свой вкус. Да. ты начал заниматься этим в 25 лет. Примерно, да. А почему выбрал именно этот стиль? На самом деле я, в принципе, где-то вот в том возрасте начал заниматься фотографией. И просто так случилось, что моя первая же студийная съемка превратилась в съемку Ню очень быстро и естественно. Как Расскажи. Бы, возможно, девочке просто очень хотелось передо мной раздеться, может быть, просто какой-то общий кураж был, потому что она тоже как бы не, не профессиональная модель была. Вот, поэтому мы больше дурачились, там наделали кучу кадров, абсолютно не используемых, как я сейчас понимаю, в реальной жизни. Но, тем не менее, среди них было, в числе прочего, и Ню, и, в общем-то, ей тогда и мне тогда все понравилось и как-то зацепило. Классно. Скажи, пожалуйста, один из моих зрителей спрашивает, вот мама, папа вообще как реагировали на это? Я не, сра... ну, не стал это афишировать сразу. Да. Я думаю, что как бы, такой полный переход в нем у меня случился, ну, может быть, года 3-4 назад. А до этого я просто фотографировал практически все подряд. Всем нравилось. И среди прочего были также обнаженные снимки, uh -huh. которые тоже, в общем-то, всем нравились. То есть мама меня очень так сразу начала поддерживать. Папа. Мы тут недавно думали, как раз он вообще знает об этом или нет, но я думаю, что да, знает. Но ты не уверен, да? Не, ты... не совсем, но теперь ты точно узнаешь. Окей, okay. а, как Зина, как жена относится к этому? А, ну, жена у меня вообще волшебная, она меня поддерживает да. во всем, что я делаю и в этом в том числе. она. Нередко, скажем так, для меня позирует, но это, естественно, ага. для, для своей коллекции съемки. Хотя некоторые я и выкладывал. Все 100%. отлично. Стопроцентная поддержка. Да. Круто. А почему-то многие думают, что вот есть какой-то скрытый смысл во всем, да? И uh -huh. один из вопросов, который меня интересует в том числе, вот что ты чувствуешь, когда ты снимаешь обнаженную женщину? И чувствуешь ли что-то? Конечно, чувствую. В принципе, любое искусство, оно направлено больше на чувства, чем на мозг. Да. И во время съемки больше работает мозг, это честно. То есть параметры камеры, там, ракурсы, технические аспекты и так далее. Но когда я вижу, что уже вот во время съемки кадр получается, но ну, это и удовлетворение, и какое-то чувство красоты, и радости, что есть ли. Есть сексуальное влечение? А, слушай, ну, конечно, да, было бы, нет смысла врать, то есть да. я снимаю так, э, э, вернее, не так, я выстраиваю кадр так, чтобы эту девушку в кадре мне самому хотелось да. бы. То есть, в принципе, по сути, любая моя картинка, это отчасти моя сексуальная фантазия. Да. И... Поэтому она вызывает чувство и у меня, и у зрителей в том числе. Я думаю, 99% тех, кто будет смотреть это mm -hmm. видео, зададут первый вопрос. Вот спал ли он с моделями? Я думаю, тебе его задают. Спят ли трактористы с доярками? Спят ли доктора с медсестрами? Да, фотографы спят с моделями. Добро пожаловать в реальный мир. Окей. Ну, это очень интересно. Ну, то есть это же... Это хорошая профессия. Это просто... То, с кем ты общаешься, да, да. это какой-то вот круг взаимодействия. Понятно, что у меня там намного меньше с общих даже тем для разговора с той же условной дояркой, да, чем с моделью. То есть, если бы я спросил, спал ли ты с космонавтами? Я бы сказал, да? нет. Нет, потому что ты просто с ними не общался. Совершенно верно. Окей. Сейчас почти каждый второй уже фотограф. Ну то есть, Купил мыльницу, есть я такой, фотограф. Да. Да? Вот как все-таки достичь профессионального уровня? Что делать для того, чтобы отличаться от общей массы ширпотреба? Тут на самом деле два вопроса и, соответственно, два ответа. Первое – это профессиональный уровень. То есть профессионал – это тот, кто зарабатывает этим на жизнь. И здесь мне кажется, что нужно… В первую очередь поставить себе в голове установку, что это бизнес. Yeah. То есть нужно рассчитывать инвестиции, нужно понимать возврат этих инвестиций, нужно оправдывать там, перед собой мысленно хотя бы покупку новой техники, новых курсов и так mm -hmm. далее, и так далее. Mm -hmm. И считать, сколько у тебя стоит час, за сколько ты его можешь продать, где у тебя слабые стороны по сравнению с конкурентами и так далее, и так далее. То есть это вот все как обычный бизнес. То есть профессионал от любителей отличается тем, что профессионал си системно подходит к вопросу и смотрит на него с точки зрения экономической составляющей. Вообще профессионал от любителей в любой сфере отличается тем, что он зарабатывает этим деньги. Да. Любитель может там иногда как-то может быть случайно, профессионал это целенаправленное зарабатывание денег. Соответственно, вот это, это основное отличие. Качество картинок, оно вообще не вот на профессиональный профессионал и непрофессионал качеством картинки может не отличаться. То есть я знаю многих любителей, которые снимают лучше многих профессионалов. Просто профессионал может это продать, да? Да. Okay. И второй момент, это как ты спросил, как отличаться от ширпотреба. Это совершенно другое, на профессионализм это в общем-то не влияет. Это, наверное, насмотренность в смысле культурных объектов, хороших фильмов, хороших других фотографов. Просто визуальная эрудиция, угу. во-первых, вкус, который тоже тренируется, и много-много проб, ошибок, и, может быть, не ошибок. То есть просто больше, чаще снимать и делать это более регулярно. Как вот системно подойти к своему образованию или развитию как фотографа? То есть купить камеру, начать посещать выставки, угу. смотреть работы других фотографов в интернете. Угу. Вот. Что еще? Путешествовать, вдохновляться, вот. Как это все делать? В принципе, все, что ты перечислил, оно работает. То Есть, как, есть такая даже пословица, что путешествие – это лучшее образование. Угу. Главное – подвергать свои глаза как можно большему количеству желательно красивой информации. Угу. Это могут быть новые города в путешествии, это могут быть красивые книги по искусству дома, это могут быть обучающие видео на YouTube. То есть, в принципе, сейчас возможностей миллион. На кого ты подписан в Фейсбуке, Инстаграме, ВКонтакте? Я не знаю, кого ты следишь? Фейсбук а. и Фей Инстаграм это сразу нет, потому что это такая вот э, тема, где не все ай-яй-яй. То есть можно, да, да, да. можно материться, можно насилие, можно что угодно, но вот голые соски ни в да. коем случае это ужасно. Вот. ВКонтакт, Вконтакт по да, я люблю ВКонтакт по этому поводу, что там действительно еще можно все. Я подписан на кучу пабликов, в которых выкладывают просто случайные, там, может быть, какие-то известные фотографы, может быть, какие-то неизвестные. И мне кажется, что это даже лучше, чем там, следить конкретно за одним-двумя, mm -hmm. просто потому что очень большая ротация. Там, mm -hmm. Тот же там, один человек занимался этим год-два-три. Потом забросил, появилось там пятеро новых, из них двое забросили, сразу трое стали хорошо и так далее. И так далее. Это русскоязычные паблики, русскоязычные фотографы? В основном да, где-то, наверное, 70% русскоязычных и 30% иностранцев, потому что как-то вот… Так сейчас происходит в мире, что большинство красивой эротики угу. снимают русскоязычные, там, ну, русские, украинцы. Потому и так далее. что русскоязычные девушки, ну, славянские девушки красивее. Да, красота славянских девушек определенно имеет значение. Возможно, не такой первоочередной, как всем хотелось бы, но тем не менее. Да. То есть есть, грубо говоря, много красивых девушек, на которых можно тренироваться, в том числе начинающим фотографом, в том числе бесплатно. То есть в России до сих пор можно найти там нью-моделей, которые будут позировать за идею. Вот. И поэтому как бы, и русские фотографы, соответственно, лучше развиваются в этом направлении и uh -huh. тупо больше. Ты снимал девушек в России и снимал их здесь уже, в Лиссабоне. Да. Вот. Есть отличия между моделями, между их поведением? раскованностью? Он... Вот. Нет, я думаю, что нет. В основном модели отличаются не по национальному признаку, а по ну скажем так, профессиональному подходу к работе. Угу. То есть кто-то может опаздывать, кто-то может быть вовремя, угу. кто-то может там, слушать все мои указания и их выполнять, кто-то пропускает их мимо ушей. И в этом смысле, там, что русские, что американки, что там, европейки, они в общем-то Перемешано между собой угу. по этому параметру. Как ты ищешь модели? Есть профессиональные сайты, есть сайты, ну, а социальных групп, да. социальных сетей для фотографов, моделей, визажистов и так далее. Есть люди, которые просто приходят ко мне, потому что знают, что я так снимаю, им нравится. Есть девушки, которым я сам пишу, которые не модели, и говорю, что вот я делаю вот это, хочешь в этом поучаствовать? Да, нет. Окей. Okay. Стесняются? Mm, конечно, стесняются. Я думаю, что это даже нормально. И в этом даже есть какая-то часть шарма, что ли. Скажи, пожалуйста, профдеформация она есть или нет? Совершенно точно есть. Я смотрю на женщин немного не так, как смотрит на них, скажем так, не фотограф. Угу. То есть я знаю и выбираю, и смотрю на свет, на положение тела, на ракурсы, как это можно было бы интереснее подать. Когда ты смотришь в фильме, когда ты смотришь на фотографии? Как угодно, в, жизни. в фильме, в жизни, на пляже, там, на фотографиях, везде, по большому счету. Я даже на свою жену часто смотрю так, как, как, как, модель, как, да? как ее лучше поставить так, чтобы… Да. Есть такой замечательный анекдот на эту тему. Два фотографа встречаются, говорят, я тут женился недавно. Другой его спрашивает, да, ну и как она? Ну, ну как свет поставить? <говорит> Друзья, подписывайтесь на мой Facebook, там все самое горячее и сладкое. Ты бываешь на пляжах на дисках? Я целенаправленно туда не хожу, но один раз с одной съемкой здесь, как раз в Португалии, я там оказался. Это было ужасное зрелище, я больше не хочу, потому что в основном там мужики, а они меня как бы вообще не интересуют. В этом стиле, я понял. А, такой вопрос от наших, от моих зрителей. А, есть ли какое-то ограничение по возрасту моделей? Ну, конечно, она должна быть совершеннолетняя. Да. А, в принципе, да, кроме этого, юридических ограничений нет. Я снимал девочек и 18 лет, и 40, и со всеми остановками промежутках, поэтому нет. Окей, okay. есть какие-то предпочтительные э, параметры женского тела, которые ты хотел бы фотографировать? И типа 90-60-90. Я... Слушай, ну 90-60-90 в природе на самом деле практически не встречается. Это такой какой-то штамп, что ли, да. еще Дре... из древних модельных времен. Но на самом деле нет. То есть единого какого-то стандарта я не могу сказать. То есть ну, можно посмотреть, да, на, там, на мой сайт, ну, на мои да. картинки, примерно будет понятно. Но в то же время есть такой нюанс, что почти все, да, наверное, даже все непрофессиональные модели, которые у меня снимались, они смотрят на свои фотографии и говорят, «Вау, я не верю, что это я, вот неужели я такая красивая» и так далее, и так далее. То есть, особенно на постсоветском пространстве, Женщины привыкли думать о себе хуже, чем они есть на самом деле. И как бы моя задача показать им то, как я их вижу, и показать им их же самих сексуально, интересно, красиво, вкусно. Пока получается. Один из вопросов тоже — были ли модели, которые остались недовольны? Нет. Это жесткий вопрос, конечно. Я, да, вот честно, я не помню ни одной. А в какое время суток ты предпочитаешь снимать? вечер, ночь? А, раньше, когда я работал в основном в студии, мне, в принципе, было неважно. И там уже просто подстраивались под моделей, да, когда у них там, не знаю, заканчивались а, работы или занятия в институтах и так далее. Сейчас я снимаю в основном с а, естественным светом, поэтому мне нужно, чтобы он был. То есть, соответственно, это может быть любой промежуток, там, с 10 утра до 5-6 вечера. Угу. В зависимости от локации, опять-таки. Для тебя конкретно есть разница во времени, когда ты вот, ну, воодушевлен и готов работать? Наверное, нет. Я больше ловлю как бы, настроение модели uh -huh. и, и больше стараюсь выстроить какой-то драйв на съемки, поэтому время это, наверное, не особо важно. Это фактор. уже и есть профессионализм, наверное, да? Возможно. Когда ты фотографируешь голое тело, пытаешься ли ты раскрыть душу модели? А душа это что? Ну, какой-то скрытый смысл. Вот. Я не знаю, чтобы глаза горели, чтобы она была, чтобы она хотела чего-то. Конечно. То есть э, ну, голое тело начнем с того, что тело без души это труп. Да. И его фотографировать, наверное, интересно, но не мне. Вот. То есть, каждое. в этом в смысле твой вопрос: каждое тело управляется душой, и, естественно, я хочу, чтобы. Девушка выглядела естественно, выглядела привлекательно. Поэтому да. Кстати, есть какой-то э, практический совет, вот, как снять напряжение, например, перед съемкой? Я понимаю, что ты намекаешь на алкоголь, но нет, алкоголь это плохая идея. Я не намекаю, я не только про алкоголь сейчас. Перед съемкой, наверное, нет. Ну, можно как бы... Просто пообщаться, да. попить чаю, кофе, поговорить, э, узнать вообще, чем человек живет, что для нее важно, интересно. То есть просто. отношения. Просто установить, да, да, установить да. какой-то контакт, угу. даже если этот контакт продлится там всего час, два-три на съемке, но все равно это будет лучше потратить на это полчаса и иметь. Э, более открытую модель, да, чем сразу там типа раздевайся, вставай вот так угу. и в итоге у тебя перед тобой дерево, да. которое непонятно зачем. Обычно ты встречаешься, вы делаете совместную работу и вы никогда больше не видитесь? Нет, не обязательно. Я часто, ну, во-первых, со многими моделями мы дружим и продолжаем общаться угу. и по нескольку съемок проводим. Uh, иногда, да, иногда встречаемся, делаем работу и больше не видимся. То есть это больше зависит, наверное, от человеческих качеств. У тебя есть несколько работ, даже много работ с использованием техники шибари. Uh -huh. Что это такое? Это японская техника связывания э, веревками. Изначально она пошла из боевого искусства, где нужно было э, без какого-либо оружия как можно быстрее обездвижить противника. Uh -huh. А Сейчас она, в основном, используется как эстетическая и как сексуальная практика. Угу. Интересный вопрос. Ты используешь шибари в жизни? Да. В реальной конечно. жизни? Да, конечно. То есть это из жизни фотографию пришло, а не наоборот. То есть все, все мои фотографии с шибари, это сделано мной. В смысле, сама, сама обвязка сделана мной, просто потому что я это умею делать, и потому что мне это нравится делать. Мы находимся в галерее, где висят твои работы. Ты в Лиссабоне меньше года. Как так получилось, что ты договорился провести выставку своих работ в галерее Лиссабона? Есть такая фраза, по-моему, ее приписывают Маркису: Не прилагайте слишком много усилий, все лучшее в жизни случается само. Это вот был как раз тот самый случай. Я был в этой галерее на совершенно другом мероприятии. Нужно было оплатить билет онлайн, и ну, платное было угу. шоу. Я пришел и моя оплата почему-то не прошла. И сначала меня не хотели пускать, потому что у меня было мест. Потом я разговорился с владельцем галереи, что рассказал, что я фотограф из mm -hmm. России. Он рассказал, что он, соответственно, тоже фотограф. Вот. ну потом мы договорились, я прошел на это мероприятие. Оно закончилось, и в конце я уже собираюсь уходить, слышу, как он меня зовет и говорит, вот типа коллеги, mm -hmm. общаясь там с другими фотографами, говорит, это вот ваш тоже фотограф из России. Я говорю, здрасте, меня зовут Илья. И один из них спрашивает, как зовут? Я говорю, Илья. Он такой, Ищенко? У меня так челюсть на пол падает. Я говорю, да. Он говорит, а я ваш поклонник. «Я слежу за вашим творчеством». Я такой думаю, о, -о нифига себе! Круто. <смех> Мир тесен, да?» а, И после этого… Ну, мы еще поговорили, и после этого эпизода уже, собственно, владелец студии как-то так тоже заинтересовался, типа, что за товарищи, uh -huh. и говорит, «Ну, вообще, у нас вот тут выставки проходят, хочешь, мы там тебе организуем?» Я говорю, конечно, хочу. Круто. Он такой, окей, тогда нужно прислать работы, мы их там своим э, творческим дирекцией утвердим, посмотрим, как бы подходит, они, не подходят под наш формат. Я, конечно, нервничал, я собрал работы, отправил, как все в Португалии было да. медленно, я прождал примерно неделю или, может быть, даже две, но в конце концов они ответили, что да, им все нравится, и, собственно, вот он результат. Круто, круто. А -а. Как фотографу зарабатывать 2000 евро в месяц хотя бы? Хороший вопрос, он немножко перекликается с темой про профессионализм, о которой да. мы уже говорили. Если кратко, поменять профессию. Если долго, то... Смотри, для меня лично зарабатывание денег в фотографии никогда не было целью. Я снимал то, что мне нравится, то, как мне нравится и когда мне нравится. Класс. Я Это не для того, чтобы похвалиться, я просто объясняю, что, возможно, я не лучший источник информации да. на эту тему. Тем не менее, если есть такая цель, вот конкретно 2000 евро в месяц, нужно опять-таки подходить к этому как к бизнесу. То есть да. нужно посчитать, что за эти 2000 я должен там отработать столько-то столько часов, за каждый час я могу там, charge с клиента там определенную сумму. Посмотреть, что предлагают конкуренты за эту сумму. Если то, что предлагаю я, хуже, значит, мне надо идти учиться, то есть вкладывать деньги mm -hmm. в обучение, может быть, в оборудование, может быть, там, в пиар или что-то еще. Если это конкурентно способно, значит, нужно вкладывать в рекламу. Сначала, может быть, что-то поснимать там, просто для портфолио бесплатно, но этим очень важно не увлекаться. То да. есть там буквально 2-3 мероприятия, не знаю, свадьбы, что угодно, Uh, и однозначно это должна быть репортажная съемка. То есть на, на арт-съемке стабильных денег фотографии не заработаешь. Uh -huh. даже, даже хозяева этой галереи, один из которых реально топовый фотограф ну, вот, в мире практически, uh -huh. у него мы с ним говорили об этом, у него нет стабильного заработка. То есть у него может быть много, может быть мало, может быть вообще никак и так далее. Блиц вопросы. Кеннон uh, или Никон? Сони. Почему? Во-первых, потому что когда тебе предлагают два варианта вопроса, ответа, всегда выбирай третий. <свят> Классный подход. <свят> Но на самом деле у меня было, в принципе, практически все, что снимает, то есть начиная от дедушкинов, там, федов и любителей, и заканчивая профессиональными хасилбладами, фейсванами и мамиями. А, это дорого. <свят> вот. И просто пробуя все это, я выработал свои критерии к технике, которая мне нужна. И этим критериям на данный момент отвечает только Sony. Это баланс между качеством картинки и, скажем так, ну, грубо говоря, весом всей <свят> системы, потому что я натаскался тяжелых зеркалок, мне этого вот так хватило, я хочу, чтобы мой рюкзак весил, ну, не больше, чем я хотя бы. Сколько стоит или стоила самая дорогая твоя камера? Моя, которой я владел? Да. С объективом 3-4 тысячи. Эта камера стоит 3 тысячи, ты говорил, да? Да. Блондинки или брюнетки? Рыжие! Все по тому же принципу. Нет, потому что у тебя жена рыжеволосая. Или у меня жена рыжеволосая, потому что я люблю рыжих. Окей, okay. когда день фотографа? 12 июня. 12 июня. Угадал. У меня даже значок был день фотографа 12 июня. Окей, okay. я, я не знал, знаешь ли ты этот день. Мне Зина, жена, сказала, что вы его празднуете. Ну, иногда, да, из разряда нет повода не выпить. Окей. А ты был много раз в США. Да. Скажи для меня, который любит США, который хочет там угу. жить, почему не стоит туда ехать? Две причины. Я не вижу таких причин. Туда однозначно стоит поехать. Жить. Жить. Опять, я там не жил, и да. я там последний раз был довольно давно. Поэтому... Честно, у меня таких причин нет. Ну, может быть потому, что это сложно с юридической точки зрения, то есть переехать. И ты не думал. Гринкарты и все такое. Ну и потому, что это другой конец света. То есть если там, живя в Европе, я, ну, грубо говоря, имею больше шансов заполучить друзей в гости, чем живя в США. Да, да, понял. Ты иммигрант? Что меня выдало? Сколько нужно денег на жизнь в Лиссабоне? Об этом мы поговорим давай с тобой в следующем видео о жизни иммигрантов в Лиссабоне. Окей, отлично.